Некоторые тела при движении оставляют за собой видимый след. Это, например, след лыжника, бегущего по белому снегу, след пролетевшего по небу метеора, след кончика карандаша, движущегося по чистому листу бумаги. Линия, вдоль которой движется тело, называется траекторией движения этого тела.